Деколонизация. Правительство США инициировало обсуждение идеи раздела России на части. Правительство США запустило дискуссию о нравственной и стратегической необходимости раздела России на несколько отдельных государств. Брифинг, посвященный деколонизации России, провели в Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет Николос Сольда в статье в Бреду о России на портале Сабстак. По словам Сольда, он получил на электронную почту приглашение участвовать в онлайн-брифинге под названием «Деколонизация России. Нравственный и стратегический императив», который проводит подконтрольное правительству США комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия. Согласно тексту анонса, приведенного автором, пора учесть, что Москва сохраняет свое владычество над многими коренными нерусскими народами внутри границ своего государства. Пора увидеть жестокость, с которой Кремль подавляет их национальное самовыражение и самоопределение. Поэтому в настоящее время ведутся серьезные, отражающие самый широкий спектр мнений и обсуждения на предмет того, что делать с врожденным империализмом России. Агрессивность России простимулировала давно назревшую дискуссию о том, как деколонизировать Россию, так как она правопреемница Советского Союза, скрывавшего свои колониальные амбиции под антиимперской и антикапиталистической риторикой. Как отметил Сольда, речь идет именно о насущной необходимости раздела России причем причины для этого – сугубо моральные и стратегические. В статье подчеркивается, что в начале спецоперации в Украине представители США заявляли, что их цель – ослабить Россию на театре военных действий. Однако затем Госдеп заявил о необходимости смены режима, чтобы россияне смогли присоединиться к странам свободного мира, тем, которые подчинились Америке. Теперь, пишет Сольда, с нынешней идеей деколонизации, американские политики пошли еще дальше. По сути США в открытую говорят русским, что уже и смены власти, и демократизации в качестве наказания больше недостаточно. Участники конференции требуют разделить Россию на несколько мелких государств, так США их будет легче контролировать. По словам Сольда, гениальность США заключается в невероятной легкости присваивания любых тенденций и извлечения из них выгоды, так в тренде на политкорректность процесс дробления и поглощения территории суверенной страны получил новое прогрессивное название «деколонизация». Однако США не просто используют левацкую терминологию в качестве уловки, наоборот, отмечает Сольда, американские политики теперь в нее сами фанатично поверили. По его словам, большая часть американской внешнеполитической элиты пребывает в опасном наваждении, ощущении всемогущества, и считает себя вечными победителями, даже несмотря на то, что это не подтверждается фактами. Общей нитью в послевоенных историях Второй мировой войны была та, которая любила изображать Адольфа Гитлера все более расстроенным и оторванным от реальности к концу Третьего Рейха. Нам рассказывали истории о том, как он любил предаваться полетам фантазии, рассматривая архитектурные модели нового Берлина, который должен был быть построен после победы Германии в войне, несмотря на то, что союзники уже приближались с обеих сторон. Иллюзии будущего величия, в то время как все вокруг него рушилось. Ощущение всемогущества после череды больших успехов часто может заставить человека думать о себе, как о постоянном победителе, не способном на поражение. Это переходит в область заблуждения, когда факты на местах противоречат восприятию победы. Это недвижимость, которую в настоящее время занимает большая часть внешнеполитического сообщества США. Вчера я был предупрежден об этом онлайн-брифинге, который состоится завтра. Да, вы правильно поняли, дискуссия о необходимости раздела России по моральным и стратегическим причинам. Кто такой Комитет по безопасности и сотрудничеству в Европе, спросите вы. Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Фельсингская комиссия США, является независимой комиссией федерального правительства США. На протяжении более 45 лет комиссия следила за соблюдением хельсингских соглашений и содействовала обеспечению всеобъемлющей безопасности путем поощрения прав человека, демократии экономического, экологического и военного сотрудничества в регионе ОБСЕ, состоящем из 57 стран. Короче говоря, это еще один из миллионов комитетов, управляемых и финансируемых правительством США, Ранее сегодня правительство США провело дискуссию о необходимости раздела России. Позвольте это немного осмыслить. Эту группу возглавляют четыре женщины и один мужчина, все из которых прошли через комплекс НПО по смене режимов, будь то Международная кризисная группа, Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Немецкий фонд Маршала, Спрут Сороса и так далее. Всего слишком много групп, над которыми они коллективно работали, чтобы перечислять их, поэтому мы не будем этого делать. Вместо этого вот их имена и биографии. Фатимат Лис, Оува, научный сотрудник Национального фонда за демократию, Центр смены режима. Батакоска Касамбекова, Аксас Сосайти, постдокторский научный сотрудник Института истории и социальных наук Ливерпульского университета имени Джона Мурса. Эрика Марат, Национальный университет обороны, США. Анна Гопко, председатель конференции «Демократия в действии». Институт Кейси Мишель, Хадсона, это ваши типичные болотные твари, которые наживаются на страданиях тех, кого США преследуют за смену режима. Их взгляды всегда совпадают с политикой Госдепартамента США, независимо от того, как они формулируют свои слова, чистое совпадение, конечно, сдвиг в терминах. Что примечательно в этой дискуссии, так это переход от распространения свободы и демократии к необходимости деколонизации России. Экспорт демократии был одной из основных концепций, использовавшихся для оправдания экспансионизма и интервенционизма США после 11 сентября. Это был продукт неоконсерваторов, которые держали в своих руках руль внешней политики США при У. Буш. Неудачи США в распространении демократии в таких местах, как Ирак, Афганистан, Египет и так далее, запятнали этих неоконсерваторов, что привело к репутационному ущербу. Но поскольку ответственность за неудачу уже некоторое время является в США чуждой концепцией, эти неоконсерваторы взяли тайм-аут, чтобы залезать свои раны, а затем реабилитировать свой имидж, присоединившись к оппозиции к Трампу, заклеймив себя как защитников демократии, будь то дома или за рубежом. Им удалось успешно пробраться обратно в коридоры власти. Этим неконсерваторам удалось снова взять в свои руки руль политики, и в тандеме с либеральными интервенционистами они с радостью втягивают Запад в открытый конфликт с Россией, усиливая свою поддержку Украины и пытаясь спровоцировать Россию на чрезмерную реакцию, например, подталкивая Литву к прекращению транзита товаров из России в российскую Калининградскую область. Их Матрона, Вики Фак, Зе Ю Нуланд, женщина, отвечающая за политику в отношении России, которая легко скользила по администрациям Белого дома, будь то Ди или Эр. В начале этой войны заявленная цель США состояла в том, чтобы максимально ослабить российские силы на театре конфликта. После первых нескольких недель войны, когда они были полностью поглощены собственной пропагандой, Тон то сместился в сторону смены режима в Москве, самой желанной цели в Госдепартаменте США. В конце концов, России нужна демократия, и россиян нужно освободить от диктатора Путина, чтобы они могли наслаждаться ее плодами, как и весь остальной свободный мир, то есть страны, которые нравятся США. Завтрашняя дискуссионная группа — это еще один шаг вперед, поскольку она говорит простым россиянам, что даже смена режима и демократия для них недостаточно хороши. Они требуют разделения своей страны на более мелкие, более легко контролируемые государства, чтобы они могли быть свободными, и излишне говорить, что это пропагандистский переворот для Путина и Кремля, поскольку он позволяет им изображать конфликт в Украине как экзистенциальную борьбу. Я люблю повторять, что гениальность Соединенных Штатов Америки заключается в их способности поглощать, кооптировать, а затем монетизировать любую тенденцию, которая встречается на их пути. Деколонизация России – это просто терминология для обозначения ее раздела. Это символизирует то, как США удалось использовать пробужденность для своих собственных внешнеполитических целей. Варварская война России в Украине, а до этого в Сирии, Ливии, Грузии и Чечне, обнажила злобный имперский характер Российской Федерации перед всем миром. И ее агрессия также является катализатором давно назревшего разговора о внутренней империи России, учитывая господство Москвы над многими коренными нерусскими народами и жестокие меры, которые Кремль принял для подавления их национального самовыражения и самоопределения. Пожалуйста, обратите внимание на выделенные жирным шрифтом части. Да, забавно, что эти гребаные придурки имеют наглость игнорировать то, что США сделали с Сирией и Ливией, и вместо этого обвинять в этом русских. Также забавно, что они нападают на Россию за подавление мятежа, возглавляемого Аль-Каидой в Чечне. Однако это уводит нас в сторону от главного использования американской терминологии на службе американской империи. Я предсказывал, что это произойдет, уже более десяти лет, и другие люди заметили это. На самом деле я написал две статьи об этом. Десквамация Америки, The Desquamation of Америка. США переходит от меркантилистской империи к идеологической империи, включающей в себя пробуждение. Турбо Америка, Турбо Эмерика, США стремятся к золоту, то есть к глобальной гегемонии в мире, где формируется многополярность. Я уверен, что многие из вас займут ту же позицию, что и я раньше, что использование военной терминологии на службе империи – это циничная уловка. Я больше в это не верю. Я думаю, что это истинно верующие. Чеченцы, волжские татары, коми, якуты, все коренные народы, страдающие от российской колонизации, все жаждут свободы, все стремятся, чтобы их освободили американцы. Они это на самом деле мы, чернокожие, которые все еще страдают от наследия рабства и сегрегации, они СИУ в резервации, они запуганные трансгендеры. Мои читатели прекрасно знают, что западные репортажи о войне в Украине были настолько пропагандистскими, что до самого недавнего времени делали их бесполезными. Фактическая ситуация на местах просто стала слишком очевидной, чтобы продолжать настаивать на том, что украинцы были на грани победы над Россией. Это то, что делает дискуссионную группу Азгов по разделению России бредовой. Для кого именно это делается, кроме как для того, чтобы убедить самих себя и оправдать свою собственную занятость? В своей недавней статье «Высокомерие» Хьюброс, я объяснил, насколько опасный курс был выбран в США решив выступить против России и Китая одновременно, объединив эти два государства в экзистенциальный альянс. В некомпетентности incompetence мы рассмотрели, как режим санкций против России обернулся бумерангом против США и ЕС и наносит ущерб другим странам, таким как Африка, вместо уничтожения российской экономики, что являлось фактической целью этих санкций. Теперь мы можем смело добавлять заблуждение к высокомерию и некомпетентности, описывая сегодняшнюю внешнюю политику США, если вы думаете, что это достаточно плохо. Официальные лица США, как сообщается, рады вергнуть мир в глобальную рецессию и растущий голод, чтобы гарантировать, что Россия не победит в Украине. Европейцы и североамериканцы должны пожертвовать своим уровнем жизни, чтобы США могли восторжествовать в Украине. Африканцам, возможно, тоже придется голодать. Это ради благого дела, деколонизации России, как ты можешь говорить «нет».